Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Бравлер Фрумец и мы продолжаем жить в Бравл Тауне. И перед началом поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Заходите в описание, заходите в мой телеграм-канал и в официальный дискорд сервер. Ну все. Так, мне тут сделали чуть-чуть ремонт в моей квартире. Поставили тут еды, конечно, нет, тут мясо, в комнате еще не делали, тут, ну так, вот свет. Эм зеркало время уже 11 утра бравлеры уже не Ой, спят о, привет шели привет я пошел к мэру какого-то хрена там не... к мэру я пошел да я пошел к нему жалование жал... ну, о привет леончик И... просто иди привет, привет. чем занимаешься какой уже Пожу, понятненько так чё, о, не... надо Отдыхает. сходить к Булу. чё он там чем занимается о нифига он все тут а -то -то поубер... это что такое ты кто такая что ты рвешься сюда ну-ка кто такая отвечай на мои вопросы чё язык проглотила или мне тебе язык вправить Джеки. Джеки тебя зовут. Первый раз слышат. И откуда ты? что тут прибыла? Ладно. От... Закрыть. Ой. Открыть. А ты... Так. Ты офигелла. Быдла. Все, хватит, ай. Твоя фигня больно носит. Чё забыла-то? Чё приперлась сюда? для себя чтобы открыть новый магазин а потом не смогла найти их и заблудилась в пустыне и сейчас нашла город нашла город брал таун не пошла там уж другие города есть помимо брал и... что запасов еды нету а, -а, а так я тебе дам еды и выметайся Ладно, шучу. Пойдем к нашему мэру. Шахта есть? Скажите, пожалуйста. Что? Есть. Шахта. Есть шахта. Есть шахта. Где наш мэр? Барли! Шве? Шве? Я, я, Вы тоже к да. Барли! Барли. О, да, здравствуйте. Это ее Барли. Ладно, Барли что-то сегодня нет. Он, может, отошел куда-то. Да, надеюсь, не, не, не, не, не в мини Не знаю, куда он отошел, но... Ну, короче, ладно, живи тут наживай, добра. Там все такое. Да, шахта у нас да. вон там, где вот это живет дед бешеный Динамайк. Вот тут шахта Албесина. Джеки или Мейки-Пеки, как там тебя зовут? Знакомься, здесь живет Би. Что, серьезно? Чего з... ты меня бьешь? Что знакомый? Ты не помнишь? Ты мне не помнишь? А, да, помню, приедешь. А, вы там, типа знаете, да, там кореша? Да, мы там Угу. Друг mm -hmm. Ну, так, ты это Джеки, Майки, Пэки. Пойдем. Ты хотела Бьем шахту? С Я сейчас скомпилирую. Ты хотела будет, в шахту? Кризиса. Вот, и вот тебе шахта. Там, короче, спускаешься. И вон туда проходишь, вот сюда. Здесь я не знаю, что это. Ты не копай, и вдруг это какая-нибудь бешенство. Так, а я пока пойду, у нас добуду ресурсов. Шахта это всегда полезно. есть. Шахта это всегда полезно. Как-то хреново. Этот слышишь? Как нифига сколько здесь этих? Как их зовут-то? тоже как-то. Кто <ер Regular> там смеется? Они что, с ума сошли там? Эй, балбесы, вы что, с ума сошли? Балбесы! Эй! Би, Миш, Ми... Это что такое? Джеки... Би... Ай! Ты что стреляешь? Вы что офигели? Офигели... Уроды! Надо сматываться... Закрыть не в этой шахте их. Пошли вон! Не получится! Бравлеры! Бравлеры, срочно! Тревога! Где мэр? Где Барли? Где вообще все? Шелли! <плёк> все. Здесь вроде бы защищенное место. Сюда никто не сможет пройти, поэтому... Барли, Шелли, уходи! Сюда пройти не смогут эти уроды. Шелли, нет. Пожиши, Шелли, что будет дальше. Так, надо найти, срочно спасти Шелли. Кыш отсюда, мухи! Я Опа, заберем это креслица. Чё, пошли вон? Чё, уже все? Не можете сюда попасть? Да, тут все защищено, поэтому пошли вон отсюда. Ай. Ах, ты. Ах ты, уродина. Кыш отсюда, я Ой. равно... Ой мы идем! У меня я конечно, мне сиди. Эй! Балбесины две фиолетовых. Он ты фиолетовый! Козел. На тебе муха би! Я мега-мух! Да мне без разницы, как там тебя зовут? Ну, у тебя без разницы. Смотрите, тут такая комната классная. Ага, Так, минус одна, уродка. Сейчас бы у меня был меч. Ай-яй-яй-яй-яй. Срочно кушай мясо. Так, мясо это залог успеха. Проходите. Проходите, я здесь отдам вам это. Я отдам нашу достопримечательность города. Вы когда вы знаете, что такое гулдкоины? У меня есть и целая куча гулдкоинов. Так что не надо ты мне. Пойдем покажу Пойдем, заходи Не бойся, я тебе не принесу вреда Просто заходи сюда Сейчас я вам Джеки, дам, заходи, Джеки Нет, смотри, вот они у меня в руке Заходи, заходи Я вам вот туда скидываю Проходи, Джеки Биа, проходи, не стесняйся Так, Биа офигела Я ей сейчас лицо сломаю я сейчас тебе лицо. Так, надо их где-то закрыть. Где бы их закрыть? Куда? Ну-ка сюда! Уродина, Джеки. Ну ладно, я разберусь с твоей Бия, бесполезной. Сам ты бесполезный бравлер, который ничего не может. Да-да, посмотрим. Привет. Да. Зеленыш, Где все бравлеры? Их как будто снесло. Берутся и боятся. О, ты сам себя закрыл? Да, да, хорошо. Я тут посижу пока. Поразмышляю. Да. Попались? Да, не трогай их. Попались, да, балбесином. А, а, -а попалось, да. Попалось. Ай, каверныш. Так, а давайте ваше оружие, быстро, все. И либо Я мы вас не выпустим отсюда. Бегом. Оружие Но свои. не выпустим, у меня есть проверенный способ. Б. А, э -э, может... <связь> вы попались. Либо вы отдаете оружие. И мы вас отпуска отпускаем с миром. Либо вы ничего не сдаёте. Сидите тут вечность. Сидите тут вечность. Оружие, быстро мне. Быстро оружие. Нет. Скинь, скинь. Быстро. Считая до трех, И я закрываю двери и ухожу отсюда. И закрываю Закрывай. последний вам воздух. И все закрываю вам. Закрывай. И заливаю это все водой. Все, что вы тут задохнулись. Быстро. Ты. Ты ты постой, ты. Ладно, давай, отпускай Тебя Нет, оружие мне. Сперва Нет. оружие. Ты скидывай. Как тебе Мэки? Швекки. Скидывай. Джейки, Майки, Пейки, Быстро оружие скидывай на счет три, что вы скинули, раз. Поторопиться Поторопиться. я уже почти закрываю. Еще за закрою здесь. Ну, да, Убей есть три секунды. Сдавай свое оружие. Нет, фу-фу-фу-фу-фу, не подбирай это. Ну, тогда, не подбирай это. Это какая-то э. фигня, она их заразила. Э. Вниз ее, вниз ее, вниз. Э. Фигня их заразила. Я все э. вижу, я слежу за ними. Э. Э. Э. Э. Ну, давай... э. Иди, э. Пошла вон! Сдавай свое оружие, ни к Сдавай О, нет, оружие. Дядьки, что произошло? Человек, вы тут меня застали. Набивают, сбивают. Ой-ой. Ну все, Биа пусть я тут посидит. Ну да. Пойдем. Ничего не произошло. Нет. О нет. Идиотка. Ой-ой-ой, какая идиотка. Идиотка, стой. Сдавай свое оружие. Ну, ну Биа будет сидеть вечно здесь. Да. Либо ты сдаешь свое оружие и бию, я отпускаю. Либо Бия задыхается. Ты никак не поможешь ей. Ну, и что? Как ты ей поможешь? Все. Ты ей не поможешь больше. А я начинаю закрывать потихо, чтобы сдать ваше оружие. И я вас выпускаю, Бия. Твоя подружка уже сдала. Советую тебе сдать. Давайте или нет? Да под... да подавите Вот спасибо. На, козлина. Сейчас, подожди, я постреляю вас. Мне что-то скучно. Ладно, выпущу я вас. Но, при одном условии. Я вас выпускаю, и вы... вы Открой ворота. Ой. Шелли, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Открой ворота. С а где с города. Вы двое. А где выход? Вы метаетесь из города, как только я вас открываю. Либо, если вы не выметаетесь, я закрываю ворота, и вы... И Погоди. вас сюда снова сажу. Мне надо открыть сначала открыть, открыть. А, кстати, открыть. стой... Бе... А у тебя есть такие красные блоки, блоки красные. У тебя есть красные блоки. Вот эти биа, вот эти, вот эти, правильно. Вот эти блоки мне отдай, биа. Ну ка, дай ко мне эти блоки. Стой, стой. Ну ка, биа, мы их огородим. Так, подожди, надо огородить эту фигню. Кирка удачи. Так, надо огородить эту хрень. Так, все, я огородил, но Бия не стала нормальной, когда она выкинула. А когда выкинула Джеки, Бия стала... Ой, а Джеки стала нормальной. Бия не стала. Ладно, у нее еще... Ах, она скотина. Ладно, освободи. Все, Джеки Все, Мне Джеки кажется, Джеки убивает. надо убежать с города, либо ее снова посажу. Либо я ей улетану, ладно. Они либо ставят везде эти блоки, мне это не нравится. Откроем дверь. Я Стой. Я... Стой. Открыть двери. Все. кыш-кыш-кыш-кыш. Проваривай. Кыш Закрывай. Что ты? ты... А я... я... Бия. Смотри. Бия, Бия, смотри. Ливуйся, ливуйся. Нет, Бия, убери. убери. Бия, нет, не нет, бия, уб... убеги, беги, беги, Бья, нет, не дай, чтобы этот балбесина тебе скинула, беги. Нет, я вас по... Бегите, люди, закрывайте ворота. Все, это... я закрыл ворота. Ура! Кстати, а а той... кто Чуть... что кто там в моем банке? Я человек? не верю, любви иди отсюда, я заразная. Пошла вон. Очень заразная, Какие блоки покажи мне? Ну-ка не трогать их. Я не трогаю, у меня вот и такие, такие Она их подобрала. Ну-ка выкинь, не трогай. Не трогать. Я их бе Ой. уйди. Бе не подходить, не брать. Бе, уйди, сказал. Я их ограничу. Э, Они мне сейчас напомнили. Напомнили Я одну осколку. Нет, закрывай. Бе, закрой. Без закрой Закрой это все. Все быстро в город. Джеки в город. Пошли а, да, вы своей заразная. болезнью. Будь заразным, мы ее посадим. Куда так закрой? Погодите, а, не... а, а вас не то, что эти блоки находятся у вас в шахте? Шахту оградить Ша... надо. А быстро, а что, если это из другого города. Мы убьем, Если а у меня это. 0 патронов, я бы их убью. Так, биа, у меня, не кстати, не есть оружие. твое оружие. Главное да, не И используйте твое оружие тоже есть у меня. Это, это, не, из чувствую, это не из бабочек таун. Каких бабочек таун? Бабочек таун. таун. Из таких городов, вон там лежало. Вот такие блоки там используются за место брони. это, это что? что? Это шахте тут Надо ну, ее что? оградить. Кто-то подложил. Да. Кто-то их специально туда покл... положил и специально вы выкупали Хорошо, что я не выкопала, то я тоже стал каким-то красным и страшным. Я пойду пока обменяю. Шелли, ПЖЖ. Привет, ПЖЖ, мне надо обменять тебя. Нет, не Нет, это вопрос... А это у меня вопрос... Твоя сестра Ой, приехала. О, Моя... сестра, здорово! У тебя стул украли. Извините. Э! Да я стул я хочу обратно поставить. Иди отсюда, ты мы сейчас гулдкоины все своруешь. Погоди, я стул поставить. Мне дают стул поставить. Боже. И у меня уже очень много голдкоинов. Помаленечку, помаленечку. И я стану уже дочь миллионера. Да, помаленечку, и дочь миллионера, это я буду. Ладно, сын миллионером. Я понял, где эти Ужибия и... Джеки, да-да-да, надо сказать Барли, то, что в шахте какая-то нечисть творится. Там уже нельзя, мне кажется, что тоже шахта уже... Там уже, уже копаться опасно. Нет, тут... Нам надо оградить шахту и... Я Нет, конечно, сушу. мы можем покопаться, но нам надо... Как-то сделать. Не, ну я думал, они не рождаются. Эта фигня не рождается, их кто-то а, подошли. Нам надо, знаешь, как сделать. Би, а. сказать Барли. Ай, я упал. Ребята, э -э, ребят. Это... ребят а -а. Что вы там у вас происходит? Что, что, что? Что, что-что? О, Бул избрал. Вы шахту оградили. Здорово, Бул! Привет, Бул. Привет, так, шахта горой. и мне кажется, надо сделать, чтобы можно было только один раз в неделю, нет, ну, три раза, четыре. Ничего, нашли какие-то, какой-то нам, ну, какие-то бравлеры из другого города, подложили нам какие-то блоки, Бия и Джеки вскопали, и стали какими-то фиолетовыми или красными, фиолетовыми вроде, или красными, не помню. И начали бить, и драться и смеяться, и начали, короче, вот. Короче, вирус. И нам еще сказали, это какой-то бабочка таун. Да. Название, конечно, Бабочка Таун. Очень сильно описание подходит. Я пойду бабочка. напишу. У меня там есть одна знакомая, чтобы завтра пришла. Я пошел Давай. к Я Этот блог возьмите, чтобы показать завтра. Сестра здорова. Мы не будем брать это блок. Здорово, сестра. Вс, я домой спать. Хорошо, до свидания. Так, я пока меняю ресурсы. Так много становится ресурсов, я прям аж. А, твоя моя сестра лучше писала. Твоя сестра целым матим атик. Просто, просто всё, сама. У меня все идеально. У меня все. Так, Упя. пройдем сквозь. Все, надо идти домой. Я тоже домой. До свидания. Сейчас... Ой. Будет? Не понял. А -а -а. Ты офигела? Ну-ка, выметайся с моего дивана. У тебя там есть? Есть. У меня дома нет все. Я тут... Нет, ты иди к Булу, вс ⁇ Булу, у була, у була. Булу, быстро. Кышь отсюда к Булу. Спи там, но не на моем диване. Вот, Джетти, что ты тут делаешь?